Здравствуйте, Ксения Евгеньевна. Подскажите, пожалуйста, когда мы используем руны, формулы, например, энергетик, откуда приходит энергия? Угу. Угу. Ну, давайте попробуем разобраться в механизме работе рунических формул. Любая формула, это если так переводить, скажем так, на привычную на привычную земную нашу аналогию, да, это механизм. Механизм, который спаивает что-то в вашем разуме, в окружающем мире, в тонкоматериальных планах, в зависимости от рум, включенных в формулу или встав, они работают соответствующим образом. Каждый механизм работает на специальную задачу. Да, я думаю, что вы не будете сильно ожидать от своего карбюратора, что он вам будет печатать фальшивые доллары или напротив там, от микроволновой печки, что она будет вам, возможно, там, охлаждать квартиру. Да? То есть каждый механизм заточен на свою, вот точно так же и рунические формулы. Другое дело, что их действие и их работа простирается не только на материальный план, ну и на тонко информационные энергетические пласты реальности. И очень верно коллега задала вопрос о том, что следует думать, откуда формула, откуда став, откуда этот механизм будет брать себе энергию. Мы прекрасно знаем, что никакой механизм не работает без энергии. Да? Точно так же и ровный ошибочно думать, что они работают сами по себе. Это они, конечно, могут работать сами по себе, но на определенных условиях. И вот эти условия, как правило, в механизм закладывает конструктор. То есть тот, кто составляет формулу Ириль в нашей терминологии, подобен конструктору, подобен архитектору, подобен инженеру в человеческом мире. Он знает узлы, знает, по каким правилам они связываются, Знает, какой эффект он получит от связывания тех или иных узлов, что с этим эффектом дальше можно делать, чего нельзя делать ни в коем случае. То есть это и есть мастерство Ириля, который разрабатывает определенного рода форму. И понятно, что мастер, рунист Ириль он предполагает не только в каком направлении, на какие сферы жизни, на какие сферы существования будет работать эта формула, но и откуда она будет питаться, то есть в какой среде она будет существовать. Например, машины, опять же, проводим аналогию с человеческим миром, машины, которые способны работать там, не знаю, на электричестве, то есть они сделаны таким вот образом, а на бензиновом, Двигатели, да, на бензиновом источнике питания работать вряд ли смогут, если не поставить определенного рода там, механизм, да, переводящий одну энергию в другую, там, сделать какие-то определенные присадки, что там в технике, как это называется. То есть каждый механизм заточен и изначально предназначен работать на определенных видах энергии. И вот здесь вот как раз вопрос следует понимать, да, следует раскрывать его и для себя, и, и в полном понимании не только конструктору, но и пользователю в дальнейшем определенного механизма, чтобы тот пользователь, будя он совершенно например, ни в каких рунах, ни в каких магических инструментах, но тем не менее используя рунический или амулет, да, или еще в каком-то виде, магический артефакт, не испытывал по, по поводу контакта с ним неожиданностей, да, то есть определенного рода неожиданностей. Поэтому мастер, который разрабатывает формулу, он понимает, для кого он ее разрабатывает. Для практиков, практикующих в магическом плане, это, как правило, одни формулы. Да, они работают на одних энергиях. Для обычных людей, которым это воздействие нужно для, ну скажем так, в большей степени направлено оно на социальный мир или на себя лично, не затрагивая психику, например, а затрагивая только уровни подсознания, там эмоции, ощущения, состояние физического тела, но в крайнем случае ментальный план это очень редко, как правило, людям мы не делаем такие вещи, которые затрагивают их ментальную картину мира. Без предварительной конечно, договоренности. Вот. Поэтому для каждого потребителя да, свой механизм. Точно так же, как по аналогии с человеческим миром. Если мы, например, делаем какую-то конструкцию для завода, да, понятно, что это промышленное изделие, да, и оно иметь немножко иные возможности, иной источник питания, работать немножко с иным КПД, да, это один вопрос. И есть для домашнего, что называется, использования, для бытового применения, это совершенно другие возможности, другие потребления и другой КПД. Вот все то же самое происходит и в магических инструментах. Поэтому всегда никогда нельзя абсолютно точно вот ответить, да, за счет чего работают руны вообще, потому что вообще такого нет, в зависимости от того, кто ее делал и для кого. Обычно в самом ставе или в формуле это видно, то есть из тех рун, которые связаны или из тех рун, которые прописаны, как правило, там есть руны, которые предполагают определенный источник питания. профессионалы стараются работать на независимых источниках питания, на самых мощных источниках питания, которые можно взять всегда и не в человеческом мире. Это энергия стихии. Другое дело, что с энергией стихии могут работать либо люди, имеющие соответствующий навык, либо действительно профессионалы, которые эти энергии знают, которые этих энергий не боятся, прекрасно понимают, какие эффекты они произведут в сознании, на каких условиях они работают, то есть сила сама по себе достаточно велика, поскольку механизм формулы он так или иначе связан с человеком, то есть каким-то узлом в этом механизме все равно стоит физическое тело человека и его сознание. То есть в любом случае мастер понимает, что эти энергии он будет пропускать через себя, и если его сознание не приучено к подобным энергиям, не умеет их брать, то по аналогии опять же, с физическим миром прибор сгорит, да? то есть физическому телу будет плохо, сознание заключит, то есть компьютер выключится, скажет, все, не работаю я сегодня, завтра тоже не работаю, пока ты формулу вот эту не уберешь с меня. Человеческий Человеческое сознание обычного человека, который живет в городе, живет в социуме и не приучен, не обучен, не умеет, брать энергию стихии в чистом виде, обычно его сознание при, при, принимает энергетические потоки немножечко усеченные, умаленные да, вот приведенные скажем так в определенного рода соответствия. Да, то есть опять же проводя аналогии, выражаясь человеческими понятиями, да, то немножко снижают напряжение подаваемого сигнала, да, подаваемого, подаваемого питания. Это, как правило, энергии уже преобразованные в человеческий мир. Энергия эфирного тела, энергия ощущений, да, она значительно меньше, чем, допустим, та же энергия огня и энергия Земли. То есть уже меньше по объему, по плотности, по... по Соответствием да, изначальной изначально материнской компоненте. Либо это энергия астрального тела, то есть эмоциональная сфера, да, есть и такой источник питания. То есть каждый человек заточен на свое, и это неплохо, плохо, не хорошо, есть определенные, определенные специфические особенности. Конечно, мы с вами понимаем о том, что чем более сжатая, более измененная, более, скажем так, модифицированная энергия попадает в сознание человека, и если человек к этой энергии приучается и живет только на ней, то его сознание, конечно же, уязвимо. Он становится уязвимым от этого источника питания, который ему пережевывает изначальные энергии и подает ему уже в каком-то приемлемом виде. Соответственно, этот человек будет зависеть от своего социального окружения, он будет зависеть от своей эмоциональной сферы, он будет зависеть от своего физического самочувствия. И все эти зависимости, обычно надо мастер, который делает какой-то став, какой-то какой магический механизм, он, конечно, должен это все подразумевать. То есть в саму формулу заложить, что берем, например, от энергия ощущений, да, энергию или от каких-то эмоций или от элементарного физического какого-то питания. Да. То есть вот все это обычно закладывается. Такие формулы, как правило, довольно просты, они не обременяют сознание человека и включаются, ну, что называется по необходимости. Да. В частности, вот энергетики, был задан вопрос относительно энергетики. Энергетика, энергетика это такая формула, которая подпитывает эфирное тело и вообще сам уровень подсознания, подпитывает энергетически, когда энергетическая величина в эфирке падает до какого-то критического минимума. Да, то есть то, что мы называем обесточенность, бессилие, упадок сил, постоянная вот эта дневная сонливость, если она есть. Вот энергетики в таких случаях очень здорово помогают. И в зависимости от того, что может взять человек, какие энергии он может взять, для кого предназначена эта формула, так и запитывается она. Серьезные сложные ставы, хорошие механизмы, как правило, подразумевают, что энергия, источника питания будет иметь, конечно же, автономный Это либо энергия стихий, как уже было сказано, либо фоновая энергия пространства, эфирная или астральная, или коей в окружающем пространстве очень много, люди, как правило, разбрасывают. Да, разбрасывают свою энергетику, разбрасывают ее в пространство, просто, что называется, сливают излишки. И вот эти вот излишки, как правило, да, вот мы добираем, они бесхозные, как воздух, да? то есть мы им дышим все. Другое дело, что в определенных условиях, где плотность людей велика, а пространство замкнуто, этого воздуха становится мало и он либо либо он приобретает, скажем так, не совсем качественный, качественный состав, либо пространство должно быть более разряженное, людей должно быть меньше, тогда энергии будет хватать, и формула обязательно покажет. То есть она еще хорошая, хорошо составленная формула, она еще параллельно диагностирует человека и как бы дает ему понять. Подходит ему определенного рода среда для постоянного поддержания энергии, или ему все-таки нужно подумать о смене пространства, человеческого или природного или эфирного или какого-либо угодно. Но во всех формулах есть, как правило, всегда одно общее. Напомню, да, формула став рунический это механизм. А механизм, чтобы он заработал, его надо вставить в розетку, то есть дать ему как, как минимум первый стартовый толчок. И вот, как правило, формула, которая еще не приложена ни к какому сознанию, ни к какому пространству, безлика, например, да, то есть выражаясь нашим языком, не активирована, это как выключенный из розетки прибор, то есть он есть, но если не сказано иное, он не работает. Он заработает тогда, когда произойдет активация, да, то есть непосредственно с запуска. И вот этот запуск в большинстве случаев всегда идет за счет не то чтобы выгодоприобретателя, да, но за счет того, кто включает этот механизм в розетку. это небольшой объем энергии как искра в стартере. но тем не менее она всегда должна идти. И вот если не сказано иное, а такое, как правило очень редко говорится, вот этот вот стартовый толчок всегда идет за счет самого человека. То есть импульс энергии он первичный отдает свой, это нужно в по многим причинам, не только для того, чтобы запустить механизм, а и для того, чтобы механизм запустился от твоей энергетики. Сразу становится понятно, на каком уровне она существует, какой у нее объем, какая скорость, какое напряжение. То есть, опять же, все эти параметры да, это условно, да, то есть это, это метафора, переводя на механический язык человеческого материального мира, потому что к человеческой энергетике все эти параметры как бы они не очень применимы, но параллели. Это просто параллели, чтобы было удобно понимать. И вот в момент активации вот такой формулы, даже это, если это формула энергетики, которая призвана вас энергией снабжать, вот в момент активации может появиться состояние легкого головокружения или такой мгновенное состояние разряженности, как будто вот, вот из тебя взяли и вот все выкачили. Да, вот. Потом это очень быстро набирается, но вот такое состояние очень может быть. Очень многие практики, в том числе практики, они с этим вопросом сталкиваются, даже если мы, например, закладываем формулу возможность питания от энергии стихий, то вот вот первая раскачка, первый, первый эм, запуск формулы, он э, дает вот этот вот небольшой как бы удар да, по, по, эм, по состоянию, совсем небольшой, 10-15 секунд, э, и невнимательное сознание его может даже не заметить, там, ну, шоколаду захочется, вдруг резко, а ну, внимательное сознание э, специалиста да, оно это дело видит и подмечает. Итак, подводя итог вашему вопросу, надо сказать следующее, что источник питания, как правило, всегда записывается именно в самой формуле. И если формула составлена хорошо, правильно и грамотно, то он там есть. Этот источник может быть выражен совершенно различными рунами, но, как правило, те, кто знают руны да, и видят их. И понимают, с какими энергиями связаны руны, то этот источник можно увидеть. Если навыка у вас такого нет, то вы можете обратиться к информации, да, официальной информации, ну как официальной, да, сейчас скажу учебной, да, учебной информации. Ну конечно не к интернет-перепечаткам. Смотрите на, на серьезных авторов, которые действительно разбираются в рунах и э, понимают, что, что, что зачем стоит. Например, тот же Антон Платов, Леонид Кораблев там, из иностранных Торсон, Райк Блюм. Вот они э, с рунами были, что называется, на ты, и хорошо понимали, о чем они говорят. Да? Ну, книга вашего, вашего покорного слуги, течь», меня может вам в этом отношении помочь. А если вы хотите разобраться в связях между рунами и стихиями, то у нас на сайте и на форуме есть специальная учебная литература, методическая литература, в частности, таблица сопряжения между умными и стихиями. Вы также можете взять ее с официального сайта школы и попробовать разобраться в этом. Ну а не разберетесь, милости просим, приходите учиться на рунический факультет обучим. И на стихийный, как следствие, тоже. Вот. Поэтому э, все зависит скажем так, от уровня вашей подготовленности, уровня знания рун и уровня понимания. Ну и, конечно, от источника, кто делал формулу, кто вязал руны, потому что от автора э, рунической формулы зависит очень многое. Не от того, кто потом впоследствии перерисовывает или пепастит эту самую формулу, да, а именно от автора, вот как обычно автор заложил. конструктор сам, который собрал, он точно знает, что от чего. Тот, кто перерисовывает эту формулу, может видеть свое, но от того, как он видит, она не станет работать так, как он видит. Она будет работать так, как заложил мастер. И вот если мастер создал формулу для магов, то для обычного человека она может работать, ну скажем так, несколько не даст отрицательного эффекта, просто сначала эффект может быть такой, как не ожидается. Почему? Сразу как бы объясню, да? Потому что, например, предусмотрено, что пропускная способность сознания человека, применяющего ту или иную форму, должна быть минимально определенной величиной. А обычный человек, обычный, самый обычный, который живет среди людей, ничем таким не занимается. Но вдруг что-то случилось, и вот так его Руны боги и его подсознание свели именно с, с рунической линией, применив эту формулу для себя, может получить скажем так, эффект несколько неожиданный, потому что руны определив, что не хватает пространства сознания, сильная формула, да, сделанная для магов. Первым делом, что она делает, то она начнет прочищать это самое сознание. А это если ты не понимаешь, что в этот момент происходит, это вообще катастрофа для сознания. Обывательский взгляд видит эффект, ну, диаметрально противоположный тому, что затея. Например, там, формула на деньги да, срочненько, я ее кладу к себе в кошелек, и тут же теряю этот кошелек вместе с формулой. Или какой-нибудь став на здоровье, да, например, И я понимаю, что у меня вот, вот в этот момент у меня обостряется вся хронь, которая была и о которой я забыл. Кажется, что эффект обратный, да? и если ты не понимаешь, что в этот момент с тобой происходит, то, конечно, оценка прямолинейная, достаточно соответствующая. Если ты понимаешь, то вывод сделать, что формула просто расчищает себе место для того, чтобы пустить плотный информационный поток, а для плотного информационного потока нужно очень много энергии, и чем плотнее этот поток, тем больше энергии надо, стоит немножко призадуматься, потерпеть и, возможно, помочь себе какими-то дополнительными техниками, раз и руны распознали, что относительно собственного сознания ты пребываешь в некоторых иллюзиях. Поэтому лучше, конечно, если вы совсем не сведущий в рунах, не применять формулы вот с интернета, а все-таки посоветоваться с человеком, который хоть как-то что-то в этом деле понимает, или хотя бы включить определенную систему диагностики да, тем инструментом, который вы видите, там, карты, маятник, те же руны, например, если вы умеете ими пользоваться, но еще пока не умеете их читать, например, да, то есть не открылись они перед вами до такой степени, спросить у них, то есть в любом случае как-то подстраховаться, подстраховаться, можно вам применять эту формулу, нельзя, будет побочный эффект, не будет побочного эффекта, а, ну, опять же, или переговорить с мастером, который либо эту формулу связал, либо который вам формулу рекомендовал, или хотя бы вот зайти к нам на форум да, и зайти на раздел руны и спросить, вот есть такая формула, да, у меня -то уровень подготовки такой-то, такой-то, хочется мнения коллег. Да, что со мной сделает эта формула? Можно ли ее применять как бы без ущерба для себя, без, как любят выражаться некоторые начинающие, без урона для физического и психического здоровья, да, без урона для моих близких, родных, кошечек, собачек и моего имущества. То есть все, что мне дорого и все, что я люблю. То есть с некоторой осторожностью применяйте магические инструменты и помните о том, что... Магические инструменты от человеческих отличаются весьма значительно. Прежде всего потому, что они созданы магами для магов. А то, что они достаются людям, это ваша удача на самом деле, да? что это можно теперь давать людям. Но человек тоже должен помнить, да, что когда-то микроволновая печь была создана для нужд военной промышленности. И использовалась исключительно как оружие. А потом подумали, чего только ради оружия. Да, у нас гонка вооружений закончилась, у нас идет полное разоружение. Надо часть технологий, в общем-то, отдать нормальным, здоровым людям, невоенным, да, которые не хотят друг друга убивать, а которые хотят наоборот жить рядом друг с другом по возможности хорошо, комфортно и счастливо. И вот часть технологий отдается в бытовое использования. Вот наверное, здесь можно применить точно такую же аналогию, да? то есть можно, можно, но осторожно. То есть не надо микроволновую печь использовать скажем так, не по назначению. То есть если будете там сушить носки, то рано или поздно доиграетесь до пожара. Ну, вот такая вот простая аналогия. Я надеюсь, что ответила на ваш вопрос достаточно полно, но если вдруг что-то вам непонятно или возникли еще дополнительные вопросы, пожалуйста, в чат пишем, или если не в чат, то, по крайней мере, на форум, я думаю, что дискуссию на эту тему можно будет продолжить.